Прежде чем начать рассказ, потом всегда забываешь, что хотел объявить, лучше сначала. Значит, во-первых, 8 числа в 19.00 по каналу Санкт-Петербург. Боже мой, как однако. Я не знал, что название канала производит такое впечатление, прям изгоняет дух. Вот по каналу Санкт-Петербург, еще раз, например, это не пятый канал, это канал Санкт-Петербург вот с этим голубеньким логотипом, будет передача, в которой меня настоятельно при, просят принять участие. Она посвящена проблеме сохранения памяти Великой Отечественной войны среди нашей молодежи. Вот. В общем, вот смотрите, если у вас будет такая возможность, 8 числа. Она где-то будет около часу длиться. Это передача. Далее. Далее. 14 в понедельник. Вот так сложилось, что мы начинаем дружиться с Радио Марии. В переулке Антоненко. Вот. И.. Будет уже вторая передача, первая была, я говорил, 30 -го в понедельник, вот уже будет вторая передача, тоже либо в час, либо в час 20 она начнется. Вот. Опять будет посвящена проблеме, связанной с изменениями в культуре и в культурном коде, вызванном революцией в 1917 году. Сейчас напоминаю, что до 13 мая... Милости прошу в Парк 300-летия на берег залива на реконструкцию военную, посвященную завершению Великой Отечественной войны. Вот такие наши ближайшие планы на эти 10 дней, которые нам предстоят.